92% россиян читают книги, причем лишь 4% людей, имеющих высшее образование, не любят читать. Каждый второй респондент предпочитает бумажный экземпляр. Среди популярных жанров художественная литература, книги по специальности, научно-популярные произведения, философия и кулинария. Ключевых мотивов книжного чтения 2 саморазвитие и удовольствие. Такой опрос провел Всероссийский Центр Общественного Мнения. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Тему чтения в программе мы затронули не случайно. Чуть позже узнаете, почему. Сегодня в программе вы также увидите. Вот ни больше, ни меньше найти себя во Вселенной. Учиться и еще раз учиться. Какие тренды в образовании наиболее ценные в мире и России? Статус нашего университета... Качество образования нашего университета э, очень заинтересовало. Далекий близкий университет. Кого будет готовить филиал Кафу в Джизаке? Студенты могут выбрать научную группу и выполнять научно-исследовательскую работу, могут реализовывать собственные проекты, стартапы. Химичат по благо науки и промышленности. Почему выпускники химического института востребованы в крупнейших мировых компаниях? Один из крупнейших в мире в сфере образования форум ИФТ прошел в Казани. Он собрал участников из 29 стран мира. Эксперты обсуждали темы модернизации педагогического образования – каким должно быть обучение в школах, колледжах и вузах. Сам форум прошел в год 210-летия начала подготовки учителей в Казанском университете. Как отметил исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский, для университета педагогическое образование – одна из ключевых образовательных, научных и социальных миссий. Организаторы форума – Казанский федеральный университет и Министерство науки и высшего образования России. Мероприятие объединило лучших исследователей в области подготовки педагогических кадров из российских и зарубежных университетов, а также научных организаций. Как им видят образование эксперты и те, кто только обучаются на педагогов, расскажет Эльвина Минобутинова я изначально обучаюсь по социальной работе, но я пару раз побывала на различных форумах и конференциях и поняла, что больше меня привлекает педагогика. И после этого, после магистратуры я решила поменять свое направление и поступила в аспирантуру по педагогике. Джульетта Конлоева, аспирант направления педагогика, приехала на форум из Кабардино-Балкарии. Планирует стать преподавателем в родном высшем учебном заведении. Видит себя только в профессии преподавателя. Именно поэтому он приняла решение поменять специальность выбор профессии педагога тернистый путь роста самообразования и, и совершенствования понять современные образовательные процессы новые методы обучения обменяться опытом все это помогает сделать международный форум по педагогическому образованию ИФТ. на форум съезжаются лучшие исследователи в этой области сфера образования постоянно развивается трансформируется Минобранауки России видит свою задачу в том, чтобы, сохраняя традиции, сделать педагогическое образование как в профильных, так и в классических вузах качественным и отвечающим вызовам времени. Для осуществления этих планов необходим регулярный обмен идеями и разработками, что успешно реализуется на площадке форума в Казанском федеральном университете. Более 600 педагогов в этом году за счет бюджета Республики Татарстан обучаются в вузах нашей республики. Я считаю, вот диссеминация данного опыта на уровне Российской Федерации, на международном уровне сегодня как раз основной целью является... Форум. форум педагогический – это всегда поиск новых решений, это реакция на изменения, которые происходят в социальном, политическом аспекте. Соответственно, недооценивать педагогические собрания ни в коем случае нельзя. Начало международный форум берет еще в 2015 году. За это время количество спикеров и тем значительно выросло. Но цель прежняя – содействие исследованиям и инновациям в области педагогического образования. На протяжении 8 лет Институт психологии и образования КФУ проводит конгресс для представителей сферы образования со всего мира. Давайте друг друга поприветствуем бурными аплодисментами. Форум проходил три дня. Участников ждали симпозиумы, исследовательские группы, круглые столы, пич-сессии, мастер-классы. Каждый мог представить свою работу внутри секции. Обучая, обучаемся у наших студентов. И это действительно еще один формат вот этого диалога культур. Не считай себя преподавателем, всезнающим человеком, тот студент, который перед тобой, в чем-то он более квалифицированный, чем я. Януш Корчин говорил, осталось только найти себя в этом обществе, найти себя в этом мире найти себя во вселенной. Вот не больше, ни меньше. Найти себя во вселенной. Он мог себе позволить такое сформулировать. Он был, голова седая, работа не окончила. У меня тоже голова седая. Рискну mm -hmm. так же сказать. Вот голова седая, а работа еще продолжается. Александр Дахин участвует в форуме третий раз. В этом году тема его работы посвящена моделированию компетентности в разных сферах обучения. Александр связал тему с выходом России из Болонского соглашения и необходимостью вместе с этим создания своего нового формата обучения. Среди многочисленных тем конференции цифровизация технологии в первую очередь затронули сферу образования. Учителя и ученики научились совмещать традиционный и цифровой формат обучения. Марина Тихомирова приехала из Санкт-Петербурга с презентацией коллективной работы педагогов в рамках гранта Российского научного фонда. Исследование посвящено изучению эффективности смешанных образовательных технологий в образовании. В каком количестве и виде технологии должны внедряться в процесс обучения? Она ответила своим докладом. Как мы знаем, что традиционные технологии да, без использования цифровых, они довольно-таки обоснованы, они зарекомендовали себя на протяжении вековой образовательной практики, но при этом идет неминуемая цифровизация всего мира, цифровизация образования, и, конечно же, в образование более актуально, более эффективно внедрять вот эти вот цифровые технологии. Да, в то же время не забывать про традиционные технологии. И в этом проблема смешанных образовательных технологий, то есть в каком количестве внедрять, как организовывать учебный процесс. Но все-таки важной темой стало возвращение в область педагогики проблем воспитания. И не только в общеобразовательной школе. Доцент кафедры педагогики и заведующая отделением филологии и истории Елабужского института КФУ Разия Ахтариева поделилась результатами исследования, которые были проведены среди студентов старших курсов. Оказалось, что тема патриотизма в вопросах воспитания ушла на дальний путь. А ведь когда-то это была основой советской системы образования о том чем они должны заниматься в школе какого ребенка они должны воспитывать в исследовании у нас получилось что они больше внимания уделяли саморазвитию но ну, отрадно что уделяли вопросам и гуманизма толерантного отношения но вопросы патриотизма они не были в первых рядах названы ими но сегодня вот видно что студент меняется меняется его отношение и мы думаем что это наверное будет отражено и в нашем исследовании поэтому Сегодня вот делились с тем, что мы получили, и мнение наших коллег выслушали тоже. Образование, профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в 21 веке – вот главная тема ИФТ-2022. В, в этом году к нему присоединился форум «Педагоги России», в котором участвуют свыше 10 тысяч человек. Это позволило вовлечь в совместную работу еще больше учителей со всех регионов России, тех, на кого опирается современное образование страны. Эльвина Минабудзинова, Андрей Багауддинов, КФУ «Итоги недели». Специалистов по 13 направлениям будет готовить филиал Казанского федерального университета в Джизаке. Постановление о создании филиала было подписано в конце августа прошлого года. И за столь короткое время в Узбекистане успели подготовить базу для приема абитуриентов. По каким направлениям здесь будут обучать, какова инфраструктура филиала и есть ли в самом Узбекистане интерес к ФОУ? Мы поговорим с исполнительным директором филиала Азодом Баба Мурадова. Здравствуйте, Азод Здравствуйте. Первый вопрос касается самого филиала в Джизаке. Да? Что он из себя будет представлять, хотя бы коротко и структурно, по каким направлениям будет вестись подготовка? Все, спасибо за вопрос. Вот э, Джизакский филиал э, нашего университета э, был создан в прошлом году по постановлению президента Шовко-Тамы Мирзиоева э, 28 августа. Э, по, по постановлению мы имеем 8 направлений, э, из которых четыре направления – медицинских э, наук, а, чт, э, две э, по IT-технологиям, э, геолог, по геологии, по машиностроению. Э, и, э, кроме этого, мы э, договорились э, и изучили, э, изучив наши потребность в Чизакской области, Узбекистана Узбекистане. Э, договорились с университетом, что целесообразно включить в перечень направления журналистику и лингвистику. Сейчас э, у нас общем, общее количество э, достигло 13 направлений. А сколько студентов ожидается, и когда они уже приступят собственно к обучению? Планируем... Э, 395 э, студентов принимают первый год, э, пока э, по каждому направлению э, среднем 25. Имеется э, бюджетные места э, Республики Узбекистан э, до 30 процентов. Иначе говоря, вот э, на каждой группе у нас, э, если 25 э, поступающих из этих 7 8 бюджетных мест. А в Узбекистане какая заинтересованность филиала? Есть ли потребность? Обращаются ли к вам, может быть, уже запросы есть? Вот хотим именно сюда. Ну, конечно, вот мы недавно устроили тур по Узбекистану в целях агитации филиала и университета, направления университета. Если честно, вот статус нашего университета качество образования нашего университета очень заинтересовало в наших детях в глазах наших детях есть искра такая но вот когда мы изучали направление вот мы, у нас есть план по лечебное дело 25 студентов принимать а там потребность 200. Еще такой, вон многих интересует такой вопрос, да, как с инфраструктурой, все ли готово, все ли есть, ну, там, в процессе, может быть. Да, у нас э, уже процесс э, ремонтно-строительных работ ведется. Э, э, на первый год у нас планирована э, сдача э, вот, до сентября э, главного корпуса, вместимости на тысяч мест и еще конечно общежитие на 388 мест где первый этаж у нас по постановлению же 40 процентов преподавательского состава должен быть с кфу вот поэтому первый этаж у нас гостиничного типа для преподавателя. И потом мы такую задумку сделали, э, это преподаватели даром не будут терять время, и э, 7.24 будет работать студенты мы, Даже ночью. Да. Ну и завершающий вопрос, да, все-таки, как вы думаете, почему вот. Руководство Республики Узбекистан решило так плотно взаимодействовать именно с Казанским федеральным университетом. Это репутация, это статус. Казанский федеральный университет имеет э, свой, свою историю. Например, я как кибернетик, как математик, э, я горжусь, что один из великих математиков э, – создал и вел свою деятельность здесь. А именно идет речь о Лобачевском. И вы знаете, статус университета вот, в мировом рейтинге 347 о многом говорит. По направлениям еще больше, вот нефтегазовое дело, это э, топ-150, э, э, образовательное направление топ-100 и так далее, и так далее. Многие критерии, по которым э, наша страна, наша страна выбрала именно э, Казанский федеральный университет. И э, немножко... <coughs> Татарстаном, Узбекистан близк близ, близ, э, по традициям, по э, языку и так далее. Большое спасибо за интересный разговор. Благодарим вас. Спасибо большое. Ну, приглашаю в Таше, Узбекистан, Джизак, филиал. Мы ра, будем рады всем. Спасибо. Спасибо вам большое. Не меньшей популярностью среди иностранных студентов пользуется и Химический институт имени Александра Бутлерова. Институт носит имя русского ученого, создателя теории химического строения органических веществ. Он стал основателем Отечественной научной школы химиков. Казанская химическая школа, пожалуй, самая известная среди остальных научных движений университета. Ее зачинателем стали Николай Зенин, синтезировавший анилин и давший большую дорогу химической промышленности. И Карл Клаус, открывший миру рутений. Их учеником был Бутлеров, а у него уже свой воспитанник Владимир Марковников, подаривший новый класс органических соединений нафтене. В воскресенье в России отмечают День химика. Это одна из ключевых отраслей науки и промышленности. Именно здесь, в Казанском университете, готовят одни из лучших специалистов в области химии. Традиции великих исследователей здесь не забывают. Но при этом в химическом институте развивают новые направления классической школы одной из важнейших и обширных областей естествознания. Софья Орлова познакомилась с теми, кто здесь обучает и кто. Один вдох и ты здоров. Особенно актуально для тех, кто страдает от туберкулеза. Некоторые вещества, способные вылечить легкие, могут быть опасны для пищеварительной системы, в которую попадают с таблетками. Чтобы исключить этот вариант, ученые института химии имени бутлерова казанского федерального университета работают над лекарствами, которые можно принимать буквально вдыхая их. И это не единственная задача, над которой работают в этом институте. В составе института 6 6 кафедр и более 30 лабораторий мирового уровня. Студенты могут выбрать научную группу и выполнять научно-исследовательскую работу, могут реализовывать собственные проекты, стартапы». Всего в химическом институте сотни лабораторий. В одних делают крупные научные открытия, в других обучают будущих учителей химии ставить эксперименты в школьных классах. Кафедра химического образования является выпускающей в области бакалавров химического образования и магистров по методике преподавания химии. Всего по этим программам обучается около 150 студентов. Дилнас из Туркменистана. Всегда любила химию, а ее мама считает, что лучшая профессия – учитель. Теперь Дилнас учится на учителе химии. Казан очень красивая город. Мне прям нравится тут все, что устраивает. В химическом институте не так много иностранных студентов, поэтому подход к каждому в буквальном смысле индивидуальный. Вот студентка из Мали – Кулибали. Сейчас они вместе с научным руководителем Доминикой из Эстонии занимаются разработкой электрохимических сенсоров, которые смогут провести низкомолекулярные соединения, способные к взаимодействию с ДНК. Разработанные Кулибали сенсоры могут найти применение в клиническом анализе, в экологическом мониторинге, контроле пищевой продукции – скрининги новых лекарственных препаратов, а также в других сферах анализа. Аналитическая химия – это одна из наиболее востребованных вариантов химии, потому что информация о химическом составе веществ нужна везде. Практически любое промышленное предприятие машиностроительного комплекса и химии, переработки нефти, они имеют аналитические лаборатории. Поэтому спрос большой. Сюда добавляются лаборатории, которые осуществляют функции контроля окружающей на кафедре физической химии также работают над лекарственными препаратами, изучают их взаимодействие с белками. Над этим сейчас работает магистрантка из Китая – Цзин. Она уже 6 лет в России пока не решила, чего и хочется больше. Продолжить работать здесь, в лабораториях или вернуться в свою страну и преподавать химию в школе. Тем более о школе у нее теплые воспоминания. Там она и влюбилась в химию. Эта история даже, даже началась, когда еще в школе. То есть тогда моя, шко, мой учитель по химии, он так хорошо преподавал химию, что я ее так сильно влюбилась. И я решила, что ну, это очень интересный предмет. Но сейчас она она работает над проблемой амилоидных фибрилов, которые появляются в организме либо потому, что организм синтезирует неправильно свернутые белки, либо под действием внешних факторов. Тогда свойства белка теряются и могут возникнуть болезни Альцгеймера, Паркинсона, сахарный диабет и другие опасные заболевания. Существующие сейчас препараты не способны полностью победить эти болезни. И дело не только в действующих веществах, а в механизмах их доставки и взаимодействия с организмом. Сейчас наша цель изучить, как зависит активность вот ингибитора от его структуры, от его способности связываться с белком, для того, чтобы в дальнейшем мы могли получить какой-то эффективный и быстрый способ подбора новых вот этих лекарственных кандидатов. Проблемами доставки лекарственных средств занимаются и на кафедре неорганической химии. Помощь людям, улучшение качества их жизни – то, что сейчас беспокоит и опытных ученых, и молодых студентов. Все работы, связанные с биомедицинским направлением, безусловно, они всегда вызывают интерес, вот, потому что как бы это всем понятно, для чего это нужно. Разработка вот, средств доставки самих новых лекарственных препаратов – это всегда актуально, интересно, важно. В последнее время очень интенсивно прогрессируют такие заболевания, как рак, туберкулез – и диабет. И мы синтезируем соединения, которые позволяют бороться с этими трудными заболеваниями. В другой лаборатории на базе кафедры физической химии с помощью современных технологий могут определить даже при какой температуре древние люди обжигали горшки. Так, спустя века мы открываем тонкости технологии древнего производства. Это возможно благодаря сверхбыстрому калориметру, который с помощью света, цвета и плотности может определить не только состав предмета или жидкости, но и считать ее память – самую температуру обжига. Калориметр помогает и в открытиях, и в прикладной сфере. Например, понять, почему поставленное на поток производство вдруг стало выдавать бракованные партии. Просто состав нового сырья оказался другим. На нашей кафедре есть несколько современных лабораторий, которые посвящены актуальным областям химии, включая нефтехимия, химию катализаторов, биомедицинская химия, а также первая в России лаборатория сверхбыстрой клариметрии. Ну вот эти лаборатории в основном и пользуются популярностью у студентов, потому что это современные лаборатории, которые посвящены актуальной тематике. На кафедре физической химии решается большое количество прикладных задач для производства. Сейчас большинство катализаторов содержит оксид алюминия. Но важно получать катализаторы с определенными текстурами и кислотоосновными характеристиками оксидов и гидроксидов алюминия. Сейчас в химическом институте разрабатывают две технологии, способные дать необходимые качества катализатору. Первая технология основана на способе гидролиза алкоксидов алюминия, который позволяет использовать рецикловое Второй способ ⁇ это получение гидроксидов алюминия путем пересаждения из неорганических алюминия, подразумевает безотходное производство. Над технологиями со своим научным руководителем работает Ахмед Мастафа из Египта. Говорит, что выбрал Казанский федеральный, потому что это международный университет. Ну и город хороший. Мне нравится Казан, потому что э, тихий и чистый город. В химическом институте собрано современное оборудование для исследований и разработки новых технологий. За 8 лет здесь полностью обновили лаборатории, построили новый корпус, и отремонтировали старый. Здесь преподают 32 профессора, 53 доцента и 37 докторов и кандидатов наук. Они не просто учат студентов, они изучают новейшие достижения вместе с ними и ставят эксперименты. Сегодня самые перспективные направления те, что работают на стыке наук. В химическом институте кроме знаний классической химии, студенты обладают знаниями в сфере медицины, биологии, физики, геологии, информатики. Благодаря высокой квалификации преподавателей, эффективным формам обучения и современной приборной базе, выпускники химического института востребованы в качестве преподавателей в школах, ведущих учебных заведениях, исследователей в научно-исследовательских институтах, предприятиях химической, нефтехимической, фармацевтической и экологической направленности. Работают в ведущих научных и образовательных центрах Республики Татарстан России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Современные технологии и промышленность осваивают новые горизонты в области космоса, авиастроения, новых источников энергии, новых лекарственных препаратов аппаратов, катализаторов, умных вещей, решают глобальные задачи в области экологии, водородной энергетики и других сферах. Каждое из этих направлений требует новых материалов и веществ со специфическими свойствами. И именно химики способны отвечать на запросы нового времени. Софья Орлова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Когда же наступит долгожданное тепло и каким будет предстоящее лето, узнаете далее в программе. Впереди также немало интересного. Не пропустите. Нельзя идти в аудиторию, полагая, что есть темы, которые тебя пугают. Открытый диалог экспертов и молодежи, о чем говорили студенты казанских вузов с депутатом Госдумы и политтехнологом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Братья, открывшие миру славянскую культуру. Какие старинные памятники древнерусской письменности хранятся в Казанском университете? И еще одну приятную новость на неделе принесли студенты Химического института. Они стали победителями и призерами Международной студенческой интернет-олимпиады по химии. Ее организатором стал Туркменистанский международный университет нефти и газа. Участие в ней приняли 142 студента из 13 государств – Великобритании, Китая, Южной Кореи, Венгрии, России и стран СНГ. Конкурсантам предстояло за три часа решить задания на различные темы. В личном первенстве студенты КФУ заняли весь пьедестал. Так первое место завоевал Андрей Иванов, второе Илья Снизамов, а третье место Александр Качмаржик. Какие еще события произошли в КФУ? Об этом в нашем дайджесте. В Казанском федеральном университете прошло очередное заседание ученого совета. На нем рассмотрели четыре основных вопроса. Также участники проголосовали за внесение изменений в организационную структуру ряда подразделений КФУ и за открытие магистрской программы «Цифровое лидерство», а также запуск новых научно-исследовательских лабораторий. Проректоры вузов Узбекистана проходят курсы повышения квалификации в КФУ. Программа – коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Стажировку проходит более 20 проректоров. Они знакомятся с основными бизнес-процессами современного университета, инструментами акселерации, фазами проектной деятельности и возможностями грантовой поддержки. Также гости из Узбекистана встретились с исполняющим обязанности ректора КФУ Дмитрием Таюрским. КФУ посетила делегация Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами во главе с ректором Абдугапором Киргизбоевым. В КФУ планируется подписание соглашения о реализации совместной программы по образовательной робототехнике между Елабужским институтом и Ташкентским государственным педагогическим университетом. А также активное сотрудничество уже осуществляется с Институтом международных отношений КФУ. Открытый диалог экспертов и молодежи. На этой неделе в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ прошли встречи казанских студентов с депутатом Госдумы Олегом Морозовым и политтехнологом Маратом Башировым. Главными темами разговора стали специальная военная операция, экономика России и будущее страны. Студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы. Нельзя идти в аудиторию, полагая, что есть темы, которые тебя пугают или на которые ты не будешь... Говорить, отвечать. Если это в рамках нормальной этики, если это не выходит за рамки того, что называется порядочность, допустимая, мораль, все остальное, запретных тем нет. Последний звонок на этой неделе прозвенел для выпускников университетской школы и IT-лицеев. Наставление ребятам дали проректоры КФУ и директора институтов. Среди выпускающихся школьников в этом году успешные и добившиеся серьезных результатов ребята, победители Всероссийских Олимпиад и призеры чемпионатов Skills. Помните, что любой выбор, который вы сделаете, он на самом деле правильный. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни выбирали, если вам нравится то, что вы делаете, это правильно. Попразднуйте, наслаждайтесь, вы пройдете гигантский путь. Более 20% россиян решили отказаться от соцсетей с марта этого года. Опрос сервиса сквозной аналитики «Калтач» показал, что появившееся свободное время люди заняли общением с семьей и друзьями. Еще 16% респондентов заявили, что стали проводить в интернете вдвое меньше времени, чем раньше. Примерно 12% заявили, что стали больше уделять времени чтению. Каждый десятый переключился на хобби – прогулки на свежем воздухе. А 8% опрошенных решили заняться самообразованием. Кстати, основная причина уменьшения пользователей социальных сетей связана с блокировкой в России тех самых сетей. А что заинтересовало моего коллегу Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами, смотрите сами. Действительно, число пользователей соцсетей, прежде всего из разряда запрещенных в России, существенно сократилось. Даже многие из тех, кто остался на площадках заблокированных Facebook, Instagram и Twitter, заметно снизили свои активности, предпочитая отныне исполнять роль молчаливых наблюдателей за тем, что и как транслируют в этих сетях другие. Кстати, по своему опыту могу сказать, что сбросив самонавязанное оковы этих соцсетей, получил взамен массу свободного времени и очень заметное улучшение в психике. Но невозможно отказаться от новостного и иного контент-потока, что столь актуален и важен во всех его проявлениях именно в наше время, именно в эти месяцы. Впрочем, невозможно самому критически разобраться в этом потоке, даже если он представлен традиционными СМИ и более ограниченным числом соцсетей. Невозможно спрятаться от новых вызовов, от порой волнующих страхов, переживаний, волнений. Особенно если ты молод и тебе важно четко и последовательно строить свои жизненные профессиональные тренды. Здесь очень нужно иметь возможность открытого и регулярного диалога с компетентными экспертами, практиками. Подчеркиваю, это именно диалог, где и приглашаемые эксперты, и слушатели в равной степени полезны друг другу, ибо их общение дает более широкое и трезвое понимание происходящего каждой из сторон. На площадке Казанского федерального университета в высшей школе журналистики в эти две недели шли активно дискуссии по самым актуальным вопросам, которые волнуют страну, регион, молодежь. Только за пару дней в шоуруме высшей школы проходили видеомосты с подключением Москвы и Артека, на которых речь шла о проблемах молодежно-ориентированного контента, включая кино. О своем видении проблем, задачи, возможностей говорили ученые, студенты, медиа режиссеры, молодые актеры, снимавшиеся как в историкопатриотических лентах, так и в сериалах типа «Универ», «Юнкоры» со всей страны. Отдельные встречи были связаны с задачами журналистики в цифровую эпоху, с особенностями работы медиа в условиях боевых действий. Спикерами сессии вопросов-ответов со студентами КФУ, КИ и КХТИ были депутат Госдумы Олег Морозов, политтехнолог Марат Баширов. Вопросы, тревоги, мысли и рассуждения в ходе встреч не цензурировались. Разговор без истерик, доверительный. Без навязывания мнений. Вопросы от студентов и ведущего звучали острые и даже на грани, но только вопросы. Ответы оставались за спикерами. Что бросилось в глаза? Государственным медиа это казалось неинтересно от слова «совсем». Хотя разговоров, что они якобы ищут подходы к аудитории 21 века, всегда много. Ну, просто ищем в разных местах, видимо. Так бывает. Традиционно такие встречи малоинтересны и Министерству молодежи, которому студ весна важнее всегда трудных, откровенных, но столь важных сегодня для молодежной дискуссии. Ни государственные медиа, неравнодушные люди с улицы, напротив, бились в просьбах не забыть их и найти место в зале, где проходят дискуссии. Оппозиционные молодежные медиаактивисты проявляли мощный интерес, правда все всех вопросов-ответов предпочитали молчать. Им удобнее что-то прокричать в догонку, злобно так что-то псевдоостро написать в очередном чатике. К открытому диалогу, спорам они пока не сильно готовы, а может им это и не надо вовсе. Но отрадно, что им все же интересны дискуссионные площадки. Спикеры же сходятся в одном — Говорить доверительно и без эмоций с молодежью надо. И не разово, а регулярно, системно. Не все вопросы находят удобные и простые ответы. Но они задаются, и мы знаем, что ответы придется искать вместе. Именно вместе. И понятные ответы. А если пока ответов нет, то надо иметь в виду, что и есть повестки проблемы, пока без четкого видения развития в сторону разрешения. Волнующий молодых. Кстати, спикеры моментально и совершенно бескорыстно отзываются на предложение войти в не самую комфортную, юршистую, но такую важную аудиторию. Наша дискуссионная площадка и дальше будет стремиться актуализировать столь назревший диалог молодежи с теми, кто определяет сегодня политические, экономические и медийные тренды. И «Медиа неделя», и открывшаяся серия дискуссий по актуальным вызовам времени показали, что формат принят молодыми. Видно, кому он ненавистен и кому его хочется замалчивать. Но видно и, что формат дает результаты, и участники ждут продолжения. Таким мы продолжим. Всем доброго. Депрессия у погоды. Оказывается, бывает и такое. Многоцентровая депрессия стала причиной холодной весны. Когда же в Татарстане наступит долгожданное тепло? Каким будет лето и почему у погоды встречаются аномалии? Мы поговорим с доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимуром Алхадеевым. Здравствуйте, Тимур Инатонович. Здравствуйте. Сегодня мы решили записать интервью на улице, и хоть солнце даже иногда выходит, и в целом на улице сейчас более благоприятно, чем предыдущие дни. Все уже поняли, что весна нас теплыми днями не балует. С чем это связано? А, действительно, май 2022 -го года несколько отличается от обычного течения этого месяца, и всему виной циркуляция. Именно крупный, крупное барическое образование, такое как обширный циклон, закачивал на нашу территорию холодный арктический воздух, и именно он сформировал этот май как аномально холодный, аномалия которого составляет около минус -3, 3 градуса от нормы. Ну то есть такой май уже можно назвать аномальным. Еще вот такой вопрос. Были ли до этого такие периоды, когда казанцы буквально мерзли в мае? Действительно, это не редкость. И за историю метеонаблюдения таких случаев было достаточно много. Последние из них наблюдались в 2000 году и в 2001 году, когда май был даже холоднее нынешнего, примерно полтора градуса. В этом году весна, да вообще погода показала себя с разных ракурсов. Были ли поставлены какие-то рекорды? Нет, рекордов отмечено не было. Температура воздуха в Казани была выше ранее установленных рекордов. И заморозки, которые наблюдались на почве и в воздухе, это вполне нормальное явление при возврате холодов в мае. Это, наверное, скорее мы привыкли к аномалиям с точки зрения теплой погоды. Да, все мы помним, май очень жаркий, в прошлом году тоже. Поэтому сейчас думается и ощущается, что какая-то аномалия. А действительно так. Кроме того, май считается месяцем наиболее интенсивно теплеещим в связи с изменением климата. Темпы потепления мая составляет около 1 градуса на 10 лет. Ну вот еще такой вопрос. Влияет ли такая погода на природные явления? действительно влияет, и главным образом она влияет на фенологию, на стадии развития растений. Так, например, в этом году несколько запоздало цветение отдельных плодовых культур. Например, яблони оказались умнее, и они не торопятся цвести, они ждут теплых деньков, чтобы комфортно было эти яблони опылять пчелам. Ну, сейчас мы на улице с вами пишем, и машины проезжают с открытыми окнами, сразу чувствую, что, что стало немножко теплее. А, да, и далее будет еще и теплее, и еще более теплее, так как характер циркуляции меняется. На нас, начнет оказывать влияние очередной циклон, в передней части которого будет заток относительно теплого воздуха. Ну, вот вы уже заглянули немного вперед, но все же такая холодная погода в мае, как отражается на сельском хозяйстве? Я слышал, что есть проблемы у аграриев действительно несколько затормозилась вегетация растений. Дело в том, что период активной вегетации – это период, когда среднесуточная температура выше плюс 10 градусов. С 18 мая температура среднесуточная установилась ниже этой отметки. Таким образом, вегетация несколько затормозилась. Однако в июне фенологические даты обязательно догонят свой привычный ритм. Таким образом, это не угрожает урожайности. Кроме того, урожайности хорошие этого года может поспособствовать достаточное количество осадков, даже избыточное количество осадков, которые сейчас наблюдается. А какой прогресс на ближайшие недели и вообще каким будет лето? Когда наступит календарное лето? В ближайшие декаду температурный фон приблизится к климатической норме. Летом, метеор... Летом метеорологи называют период, когда происходит устойчивый переход температуры через отметку в плюс 15 градусов. В норме это происходит в последних числах мая. Таким образом, в общем-то, климатическая норма будет близка, но несколько запоздает лето буквально на неделю. И далее, пока говорить рано, но июнь и начало июня обещает быть близким к климатической норме. Ну, то есть лето будет среднее, не будет как-то аномально жарко или может быть аномально холодно. Каким будет лето? Говоря о лете, важно заглянуть в долгосрочные прогнозы. Согласно актуальным долгосрочным прогнозам, июнь прогнозируется близким к климатической норме, июль прогнозируется чуть ниже к климатической нормы по температуре, и август прогнозируется также близким к климатической норме. И как в качестве некоторой компенсации за возможно прохладный июль, сентябрь прогнозируется выше к климатической нормы, по температуре. Говоря про прохладный, возможно, прохладный июль, важно отметить, что это ни в коем случае не отменяет жарких дней. Это всего лишь фон, который может несколько отличаться от нормы в сторону более низких температур. Ну, в любом случае, главное, будет еще бабье лето, получается, лето мы продлим. Да, И с каждым годом лето в Казани удлиняется и удлиняется. Таким образом, этот год тоже может не стать исключением. Большое спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Еще две знаменательные даты отметили на неделе. Первое – это День филолога, без которых знания о языках, литературоведении, этнографии и других наук гуманитарного цикла невозможны. Вторая дата – это День славянской письменности и культуры. Он приурочен к памяти о создателях русского алфавита и славянской письменности Кирилла и Мефодия. Братья создали литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества. Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Профессиональное изучение русского языка невозможно без погружения в славянскую, именно в старославянскую письменность и литературу. Будущие филологи КФУ, кстати, изучают полный курс старославянского языка и древнерусской литературы. Тем более им есть, что почитать на этом древнем языке в отделе рукописей и редких книг Казанского университета. Амир Ахтямов прикоснулся к раритетам. Ежегодно, 24 мая, в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых братьев – Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они, болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся и по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев – Кириллица. История Кириллицы неразлучно связана и с православием, Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка, священного писания и ряда богослужебных книг. Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». 24 мая по новому стилю отмечается сейчас в России как государственный праздник. День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей стране церковно-государственный праздник. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета сохранилось издание 17 века. Книга, которая называется «Апостол». Она была выпущена в 1620 году. Именно первопечатный апостол отличает высочайшая редакторская культура. В нем не обнаружено ни одной орфографической ошибки, почистки или даже опечатки. 60 единиц издания хранятся в крупнейших библиотеках и музеях мира. В настоящее время библиографически учтено всего 62 экземпляра этого шедевра. В дни славянской письменности и культуры во многих городах проводятся научные конференции, выставки и концерты. В храмах Русской Православной Церкви совершаются праздничные богослужения и торжественные крестные ходы. Праздник славянской письменности и культуры напоминает об истоках духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли письменности в ее становлении и развитии. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное. Так наставлял один из самых читаемых писателей в мире Федор Михайлович Достоевский. Пусть книги продолжают удивлять и вдохновлять вас. Всего доброго.